Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В этом видео мы познакомимся с биржей ОКИКС. Какие у нее есть особенности, преимущества? В этом видео все узнаем. Прежде чем продолжить, подписывайтесь на мой YouTube. Итак, это у нас международная биржа, у которой большое комьюнити и огромная ликвидность. Например, объем торгов за сутки здесь по последней статистике, которую я для вас нашел, 112 тысяч биткоинов. С ума сойти. И У биржи много при этом инструментов, как на спотовом рынке, так и на фьючерсном рынке можно торговать. Помимо этого есть много других схем заработка. Давайте обсудим. С 2013 -го года они на рынке. В Гонконге они изначально появились и сейчас уже на масштабном уровне они развиваются. И поддерживают, между прочим, более 600 криптовалютных пар. Более 20 языков здесь на данной бирже представлено. Удобно в общем в использовании с интересным простым интерфейсом. Также, если вы профессиональный трейдер, то вы можете использовать бессрочные свопы, опционы. Ранее биржа называлась OKX, но еще э, спустя некоторое время в 2020 году они сделали ребрендинг и называется теперь OKX. Регистрация здесь реально простая. Вы просто указали почту, пароль, прошли капчу и аккаунт готов. Э, верификацию проходить нет. Надобности. Однако, если вы пройдете и повысите свой уровень аккаунта, то, конечно же, и увеличится у вас параллельно уровень лимита. По выводу, например, уже составит более до 200 биткоинов, без верификации до 10 биткоинов. Конечно же, чтобы усилить свой аккаунт, рекомендую вам пройти несколько этапов дополнительной защиты. Например, установить финансовый пароль, двухфакторную защиту через Google, аутентификатор пройти или через телефон. Это само собой разумеющееся. Чтобы начать торговать, вам нужно просто по стандартному методу, через кнопку депозит, внести средства и дальше уже выбрать определенную торговую пару и э, торговать. Кроме того, ребят, здесь есть у нас услуги P2P трейдинга. Вы можете, используя этот простой легкий интерфейс, покупать, продавать криптовалюту за фиат. Удобный инструмент и при этом ликвидный. Купить криптовалюту вы можете, конечно же, и за визу, и за карты MasterCard, выбрать любую фиатную валюту, выбрать любую крипту и реализовать покупку. А вывод здесь быстрый, простой. Для этого вам нужно а, хотя бы иметь первый уровень верификации. Для, для этого достаточно просто подключить Google Аутентификатор и установить финансовый пароль. Все. Дальше осуществляйте вывод по классике. Все просто. Давайте перейдем ко всем инструментам биржи. Что здесь есть? Конвектор вам позволит обменивать одну валюту на другую, причем без комиссии, минуя э, спотовую торговлю. Если торговать на спотовом рынке, то здесь все как по классике, то есть торговать можно мгновенными отложенными ордерами, также можно использовать стоп-ордера, можно торговать с использованием кредитного плеча, то есть для маржинальной торговли доступны бессрочные свопы, фьючерсы, опционы. На споте вы можете торговать с 10 плечом, на фьючерсах с 125 плечом, но конечно же, если вы трейдер Камикат, запомните, что здесь... Потенциальная прибыль нереально высокая, но и при этом высокие риски, имейте в виду. Напомню, что на спотовом рынке доступно здесь более 600 торговых пар. Все максимально просто. Переходим в раздел рынки. К примеру, вы сделали депозит, выбираем спотовую торговлю. То есть здесь все просто. Справа у нас ордера на покупку на продажу, здесь криптовалютные пары. Здесь у нас график, здесь вы можете выбрать цену, по которой хотите купить или продать. Выбираем количество биткоинов, количество продажи или для покупки. И выбираем количество USDT, которое вы хотите выделить для покупки этой криптовалюты. То есть вы можете этим ползунком двигать. И дальше нажимаем на вкладку продать либо купить. Здесь максимально все просто и стандартно. Конечно, какая бы хорошая биржа ни была, то советую вам все же не хранить деньги на бирже, а использовать прежде всего ее как инструмент для торговли. Поэтому не стесняйтесь выводить прибыль, поскольку сейчас время повышенных рисков, тоже заблаговременно позаботьтесь о своих финансах. У них есть собственный токен ОКБ, его можно использовать для оплаты торговых комиссий. есть он в CoinMarketCap, можете тоже промониторить по нему статистику. Данный токен вам позволит платить значительно меньше комиссионных. Чем выше у вас уровень аккаунта и объем торгов в течение месяца, тем ниже для вас будут комиссии. Как говорил Генри Форд, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Еще у биржи есть и многофункциональный API. То есть данный инструмент даст вам возможность подключить торгового бота, который может автоматически совершать сделки по данному алгоритму. На бирже есть схемы для пассивного заработка. Для этого достаточно просто проинвестировать в некий стейкинг и получать привлекательный процент пассивного дохода. Подробности вы можете по данному инструменту найти во вкладке Earn. Если вы хотите взять крипту в кредит, окей, Octix тоже дает такую возможность, предусмотрел и это. Позволит вам осуществлять мгновенные кредиты на период от 7 до 180 дней. Займы бывают здесь как фиксированные, так и плавающие. На бирже есть еще и такой инструмент, как Jumpstart, то есть это некий современный аирдроп, который используют некоторые биржи, в том числе и ОКИКС. Как он работает? Допустим, проекты регулярно листятся, нуждаются в поддержке. И на данном агрегаторе вы можете поддержать проект и получить в качестве вознаграждения токены того или иного проекта. Для этого вам просто нужно холдить токены ОКБ, нативные токены данной биржи. За что взамен получаете вознаграждение того проекта, где вы участвуете? интересная схема по заработку если из всего вышеперечисленного вам что-либо непонятно то окей начните путь в академии возможно вы новичок и нуждаетесь в базовых навыках в данной академии вы найдете массу полезного обучающего контента аналитические статьи идеи для трейдинга тоже воспользуйтесь и этим конкуренция конечно же среди блокчейнов дичайшая ну как бы так сложились времена и сейчас очень актуально это обменять, перевести криптовалюты, активы, стейблкоины из одного блокчейна в другой. И ОКХ и это предусмотрел. Вы, к примеру, можете USDT из блокчейна Эфириум перевести в блокчейн Трон. Это невероятно удобно. Если вы с этим согласны, напишите в комментарии и напишите вообще в целом ваш... Отзыв о данной бирже, нравится ли вам эти возможности. Биржа периодически анонсирует возможности заработка без вложений. Для этого просто будьте у них в Твиттере, в Телеграме, чтобы не пропускать анонсы. Например, сейчас проходит конкурс для тех, кто скачает приложение. И у вас будет возможность получить тайные призы, бюджет которых сейчас до 10 тысяч долларов. Почему бы и нет, надо пробовать. Чтобы зарабатывать регулярно, рекомендуйте данную биржу, используйте реферальную ссылку. Ссылку в партнерскую программу тоже не стоит забывать. Моя ссылка в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь на бирже и рекомендуйте уже свою ссылку друзьям, чтобы получать до 60% от торговых комиссий ваших партнеров. Это нереально круто. Скачивайте приложение, регистрируйтесь на бирже, пользуйтесь. Много плюсов у данной биржи. В следующих моих видео будем более глубже разбирать какие-то интересные, которые вам понравились, инструменты. Пишите в комментариях, что именно вам понравилось, что больше разобрать. Будем погружаться более глубже. Единственный минус у этой биржи, это то, что у них не совсем прям оперативная техподдержка. Хотя, с другой стороны, у них столько много гайдов на бирже, так все подробно расписано, что... Но этом, в принципе, нет надобности, хотя это, я считаю, больше недостаток, чем преимущество. Но вот такой объективный обзор у меня на сегодняшний день. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на бирже и высоких вам профитов и успешных сделок. Всем пока!